вас уважаемые друзья на связи с вами елена туманова я бизнес тренер и одна из основателей обучающего курса smart money это курс по автоматизации любого бизнеса в интернете и в сегодняшнем видео я пишу эту инструкцию исключительно для партнеров моей команды и о том как можно получить бота в подарок это не просто бот, это ваш личный помощник который не будет у вас просить зарплату не уйдет в отпуск и который будет радовать вас своими ежедневно ежедневными, ежесекундными отчетами. То есть вся статистика, вся работа, весь ваш бизнес будет у вас как на ладони. Этот бот, этот бот-администратор работает в Телеграме. И перейдем к настройке данного бота. Вам необходимо перейти в свой кабинет GMG, заходите по своему логину, паролю, Обязательно разгадывайте капчу, то есть все, что вам тут предлагается, это в целях нашей безопасности и авторизации. Все настройки вести через матричный кабинет. Итак, заходим в раздел «Настройки». Это первое, что вам нужно сделать, если вы только еще зарегистрировались в нашей компании. Обязательно сюда поставить свою фотографию, обязательно имя, фамилия. Если у вас уже есть пароль, он пусть у вас будет. Вводите e обязательно скайп, обязательно ссылки на соцсети, чтобы была с вами возможность связаться и обязательно в разделе телеграмм, у вас должен стоять адрес вашего аккаунта в телеграме потому что бот привязывается только к вашему аккаунту в телеграме вводите сюда ваш телефон да, я ввожу сюда свой телефон вводите свои счета свой счет perfect money но остальные счета тоже можете привязать и обязательно нажимаете сохранить изменения окей okay. и еще хочу одну немаловажную деталь вам рассказать для того, чтобы вы максимально обезопасили ваши аккаунты, внизу под настройками у вас будет настройки дополнительной безопасности. Пин-код для финансовых операций. У кого он не настроен, здесь будет выключено. Вам нужно обязательно это сделать. Переводы внутри кабинетов, они мгновенные. И для того, чтобы ваши деньги не были потеряны, если вы вдруг с кем-то случайно поделились своим паролем, вам нужно придумать свой пин-король сюда вводите циферки если у вас еще нет подтверждает циферки свой пин-код и сохранить и после того как вы придумаете пин-код любая ваша операция будет требовать у вас подтверждение то есть ваш пин-код это конечно же в разы обезопасит ваши ваши деньги ваш кошелек здесь у вас будет вкладка привязать telegram нажимаете ну давайте проверим еще раз телефон обязательно Открываем свой Телеграм-канал и нажимаем на кнопочку «Привязать Telegram. Выходит такое меню «Привязка Telegram Для привязки Telegram введите ваш действующий пароль. Действующий пароль – это от вашего кабинета в GMMG. «Подтвердить». Появляется вот такое меню. Ваш пин-код для привязки к Telegram. Вот в этом окошечко игры и циферки. Копируйте код полностью, включая игры. И отправьте его в Telegram боту вот этому. И здесь у вас стоит. То есть вы берете, копируете. Переходите в Telegram. боту ищем где здесь бот то есть сначала этот бот нужно найти соответственно берите вот так вот копируйте копировать переходим в telegram сначала вставляем вот нашли этот бот дальше отправляем ему вот этот код все я отправила и он не пишет ваш telegram успешно привязан к боту и теперь мы нажимаем кнопочку подтвердить к вашему аккаунту уже привязан telegram Окей обновляем страничку и видим что ваш телеграм привязан теперь вы переходите на свой телеграм и если у вас какое-то движение уже началось то вам, соответственно, у вас уже будет ваша статистика. Ну, вот видите, у меня уже бот давно настроен, соответственно, у меня уже и за вчера, и за сегодня все статистика есть. Вот так вот легко и просто привязывается бот. Пользуйтесь получайте удовольствие от того, что у вас есть помощник. Ну и, конечно же, это очень приятно с утра просыпаться и видеть, сколько партнеров вам подключилось в команду, сколько денег вам вы заработали за ночь, пока отдыхали. И, конечно же, получать от этого положительные эмоции. Надеюсь, вам все было понятно, с наилучшими пожеланиями. И до следующего урока.